Всем привет! С вами Михаил Немов, печник из Подмосковья, что не так важно. Хочу показать, как мы собственно, живем, где, чем пытаемся, вот, где спим. Вот гречневая подушка, очень хорошая. Печень хорошая кровати, очень удобная. что мы, собственно, строим? Это мой сын Александр, тоже мастер. Сейчас мы посмотрим, где мы работаем. Вот такая красивая воскресенье, такое утро. Это наш объект. Замечательный момент, когда по соседству в церкви проходит служба. Очень приятный звук. Смотрим, что у нас получилось. Вчера как раз закончили печку. Печка у нас стоит еще пока в лесах. Замечательный такой домик. Строила фирма Хонка. У них все продумано, тепло. Печка уже испытана. Вчера был пробный запуск, здесь можно печь хлеб и другие вкусности. Здесь у нас сейчас идет подсушка. И заодно можно посмотреть следующую печь. Строили две печи параллельно. Еще мастера приехали. Не стоит донт. Вот вторая точка. В основном она сложена Алексеем Владимировичем, Владимировичем Воробьевым. Наверх уходит сынвич с дополнительной задвижкой. Чтобы труба была теплее. Вот такая красавица, печка невеличка. но немного интересного тоже можно приготовить, вот тоже вчера испытывали, все работает, все тщательно, тяга, как видите, до сих пор есть. Перемещается там пепел Видно тягу Хотя печь остыла Но тяга есть Это хорошо, это развит Теперь ее просушим И будем пользоваться Вот такая у нас жизнь Март месяц, последние заморозки. Вот такая красота. Это Подмосковье. Ну, пока до новых встреч. Так, проходим межэтажное перекрытие, точнее, чердачное перекрытие, да. Вот. чтобы его пройти, соблюдая все требования противопожарной безопасности, необходимо расширить кирпичную кладку да? и отступить от дыма до дерева, если оно защищено, 38 сантиметров. Вот. Мы выпускаемся кирпичом и получается, что кирпичные толщи уже 250 миллиметров, а осталось 12 сантиметров какой-нибудь, допустим. Супер или любой негорючий раскладочку положить. Может хорошо. Будет совершенно полное соблюдение противопожарных норм и правил. Вот с таким красивым сопровождением звуковым мы выкладываем финишную часть трубы. Вот так выполнена проходка в межэтажном перекрытии. Здесь получается 250 миллиметров, то есть 120 миллиметров утеплителя, 120 миллиметров кирпич и еще 20 миллиметров зазор под утеплитель внешний вот такой. Получается 380 миллиметров от дыма до дерева. Все ровненько. Все так положено делать. Вот так рекомендуем. Мы Снимок Александр ага. и Михаил делать безопасные противопожарные разделки, распушки и проходки чердаках. Тогда дом будет в полнейшей безопасности. Удачи! это наши трубы первая и сейчас будет вторая Привет. с вами опять немов Михаил вот так труба может выглядеть на крыше плавненько выходит здесь свинцовая Основа. Основа очень хороша на металлочерепица потом декоративная юбочка и выход Это дефлектор противоветровой, здесь красота, там еще одна труба. Готово.